Каждые выходные у родителей и детей есть прекрасная возможность провести время вместе и лучше узнать Вроцлав. Так, в прошлую субботу на площади Сольном во Врославе была организована встреча, чтобы узнать о диковинах и секретах Вроцлавской рыночной площади. Каждый ребенок с помощью рабочего листа должен был найти и отгадать загадки, а родители могли в этом помочь. Dla samych stoikich były przednaczone nagrady. Szukamy krasnali wrocławskich, a tych krasnali jest naprawdę dużo. Jest ich no, około ponad 450 na pewno. Nie znajdujemy ich jednego dnia, bo by nam czasu zabrakło. Na spacer mamy przewidziane niecałe półtorej godziny, ale to jest taka zachęta, żeby potem samemu, z rodzicami, te krasnali szukać. Uczestnienie w górską grę płatne i podpoczucie dla dzieci w od 10 do 15 lat. Места ограничены, поэтому лучше сразу зарегистрироваться онлайн. Городская игра с гидом – это потрясающий опыт для детей и много впечатлений для взрослых. Городская игра проводится каждую неделю.